Игра престола. Хм, надо посмотреть, что это такое. Сынок, ты здесь уже две недели. Ты со стула не вставал. Фу, блин, ты даже душ не принимал! Я смотрю. Перевел и озвучил First Young. Или если для вас так угоднее, бай. Поддержите проект большими лайками и подписками на канал. Ждите следующих мультов. И пускай вас не втянут так властелины колец. А то кто потом будет смотреть мои дубляжи. Бай-бай.